Здравствуйте, с вами программа Гипотеза и я Лилия Иликова. Сегодня у меня в гостях наши гости из далекой-далекой Бразилии. Mm. Синтия Волоасостер, это студентка из Бразилии и настоящий посол культуры Бразилии в Казани, потому что на самом деле ну, не так много бразильцев у нас, как мы увидели во время чемпионата мира по футболу. Привет, Синтия. Да. Привет, и очень приятно, что вы меня пригласили здесь, чтобы представить свою страну и могла чуть-чуть говорить о своей культуре. Отлично. Ну, совсем недавно вот у нас было много достаточно бразильцев в городе, и, наверное, я тут не ошибусь, если скажу, что это был настоящий праздник, когда на улице пели, играли, что-то такое изображали, то есть это был настоящий карнавал. Для нас в Бразилии всегда чемпионат мира. Это праздник. Даже люди в Бразилии время игру, они останавливают работу, работу чтобы смотреть чтобы игру и все. Собраться все вместе, семья, не семья. Mm -hmm. все, чтобы друзья были вместе. Всегда это большой праздник. И после карнавал, например. Ну было очень смешно и удивительно меня, потому что у меня подруга здесь звонила, мне говорит, Синтия, я не знаю, я проснулась в Бразилию, или столько из Бразилии приехала в Казань. я не понимаю. Я думаю, mm -hmm. да, они приезжают и приезжают, потому что любит футбол очень сильно. А как вы болели за футбол? Ну, я честно скажу, что я вообще человек от футбола абсолютно далекий, но за Бразилию болеть я ходила. Лучше бы, наверное, не ходила. что не говорим. Да, вся фан-зона там... Так очень многие брази... бразильцев, за бразильцев было, болели, да. вот. А как, какие есть кричалки? То есть, что надо было кричать, чтобы вот? Ой, город? они есть такие столько песни, там, которые не всегда. Песни пер. Да, пели, да все не слышали. все этот песни есть. Но самый момент был, что я была сама в стадион mm -hmm. и видела столько Мне разочаровала, что они не победили этот. Mm -hmm. Они играли не полноценно, не знаю, не очень хорошо. И видеть это живую, это, думаю, это огромный боль. Особенно, когда я сидела рядом с семья у футболисты, и они и прямо плакали, и очень жестко, я думаю. Ладно. И они очень много песен, чтобы а. мотивация делает типа давай-давай Бразил. А вот как давай-давай Бразил? Вай-вай Бразил, вамос Бразил, что еще, оле-оле-оле-ола, Бразил, mm -hmm. Бразил. Они много это поет на, на, на этот. Еще есть много, которые иногда не всегда есть хорошие слова, но нормально для футбола. Mm -hmm. Окей. Okay. Ну, мы, конечно, запомнили бразильскую, бразильских болельщиков в Казани запомнили, тем более, что бывает редко, и запомнили именно как карнавал. Карнавал. Вот, да. потому что, наверное, я не ошибусь, если скажу, что когда мы говорим про Бразилию, мы что знаем? Мы знаем, что там есть карнавал, который проходит в конце февраля, да, если я не ошибаюсь? Ну, да, да. Вот, в конце февраля у вас... Праздники. Лето, праздники. У нас в конце лета уже начинается, потому что... Уже поменяет этот, ну погода все равно Бразилию больше всего mm -hmm. жару. Вот я, например, Северный Восток и у меня очень холодно, плюс 18. И это что-то удивляется. Но у у нас по-разному проходит. Вот как? Вот существует так. Вари ди это самый популярный, который вы в России даже показывают, mm -hmm. что школа Самба, все это, который они прямо Самбодром и строят, и все это есть. А северный восток что-то по-другому. Идет большой машина, звук, певец, идет наверх эта машина. Этот очень, на один столк потому что люди не смотрят, что ходит больше 8 километров и тусует, и это про улицу это очень удивительно, что они даже не замечают, что идет. Он идет, танцует, дружит, все это на улице. Это время, которое дружелюбно любит на Бразилии угу. вообще. А это днем проводится такой карнавал? Днем, вечером, знаю, любое время. Это две недели практически без перерыва. И практически мне что-то иногда обижается, когда я живу, как я живу в России. Потому что банк не работает даже. Даже у нас банк не работает банк иногда. Не работает, все отдыхают, все веселятся. Да. Ну, а туда на карнавал выходят только те, кто, собственно, танцует самбу или кто вот участвует. Или все-все-все участвуют. Это свободно. Если вы идете, например, это карнавал, который они прямо на улице строят, вы, может, удивляетесь, что ребенка идет, маленький, у -у -у. за родителей. Потому что это больше спокойно, можно видеть. Потому что люди ходят с фантазией и, например, одевает что хотят. Даже в моем районе, в Северном есть такие шутки смешные, угу. что один день мачки должны одеваться одеждой девушка, И девушка должна одевать одеждой мальчики. Это как измена. Один раз в год не можно так себе позволить. Угу. И это очень смешно получается, потому что даже ребенок иногда на этот идет на шутка. Как называется твой город? Масайо. На побережье. Да, да, да. Они говорят, что как гавайский. Угу. Это как и бразильский Гавайи, что там очень красиво реально. Сейчас мы это посмотрим. А вот я еще хотела спросить, а какие есть общие праздники, ну, такие, которые... Уже понятно, что вот футбол это то, что объединяет всю Бразилию. Да. Всю Бразилию объединяет карнавал. Какие еще есть общие, религиозные праздники или общенациональные? Не знаете, что объединяет. Есть две самые главные, которые объединяет это. Например, на мой район, Северный uh -huh. Восток, uh -huh. там есть один вечеринка, который называется Сан-Жуан. Это не очень популярный, здесь неизвестно, но меня удивляет, потому что она очень весело проходит. Это проходит прямо сейчас. Сейчас. Вот. Да, mm -hmm. это самое смешное, Вы знаете почему? Потому что до чемпионата мира эта, фест, эта вечеринка mm -hmm. началась и во время чемпионата они говорят: "Ой, объединяем две самые любимые моменты, которые годы есть". Это называется Сан-Жуан, и что они играют музыка фаго фохо. Что это это другой, другой совсем стиль музыка, но она танцует больше всего похоже на сауса. Uh -huh. потому что это ближе две человека танцуют между собой, и вот это больше похоже типа сауса, бачата и так более вигляды, uh -huh. чем это, да. Ближе к испанским. Получается. Ну да, да, как ламбада, но не ламбада, ламбада уже слишком ближайший клип. Да, крипты. вот ламбада тоже. Ламбада, -то да. да. Да, наверное, все знают Калма, да, когда Конечно, она поет еще да. Радусифойки, да. да, Индиасов да, вечерага. Да, да. да. Понятно. Так, это такой праздник. А, например, там, ну, совсем не в сезон Новый еще год, Новый, Новый год. год. Угу. Вот. Как он празднует? Мне, мне было смешно, вот от другой вещи. Я должна адаптироваться здесь, когда приехала, потому что у вас если Новый год, нет и снег для вас это не Новый год, да. это не праздник, елка снег, это это не праздники. У нас елка даже, да, есть. Но у нас Новый год без пляжей? Это не это, это, это не Новый год. Это типа что-то за странное. Странная вечеринка. Вот, например, у нас в рио наверное, несколько сериал показывали, что Новый год вот Недавно я смотрела, что сериал из Бразилии показывает, что они прямо на пляже Копакабана это видят. Это самый большой... Салют, который в Бразилии есть, это в Копа Кабана. Они вообще очень красиво делают. Я думаю, больше, около 15-20 минут просто салют. Угу. И у нас все побережные это строят тоже. То есть Новый год, он проводится на пляже. Шерас ну, да. не с елкой, наверное, где, где вы Ну, елку у нас больше всего на, на Рождество, который проводится двадцать угу. 24 по 25. А то есть и Рождество, и Новый год. Новый год вы празднуете да. как по праздник? Да, потому что что происходит. Разве это больше семейный праздник mm -hmm. это больше когда ты собираешься его близкие и то отмечает дома или собирается на разные места а Новый году это mm -hmm. уже ты отмечаешь чуть-чуть свою семья а потом уже идешь и а из вечеринка концерты играет обычно иногда начинается 00 после Позже 00 начинается и закончится только на следующий день. Правда ли, что Бразилия, она вся разная? Вот ты рассказывала на том уроке, потому что, в принципе, ну мы действительно не очень много знаем о Бразилии, особенно о том, как она делится. Есть все-таки представление, что это вот такая страна очень зеленая, что там море, что там... Где много диких обезьянка, да? Да, было такое тоже с кино, и про то, что там огромные пляжи, и про фавелы. Ну, то есть вот Потому что вы можете, например, приехать ко мне Северный Восток. Можем. Пожалуйста. Но потом вы приезжаете mm -hmm. в Рио-Джанейро, это другой совсем культура. В юг, где много русских, итальянцев, немец, украинцев. Там много, которые уже даже города, например, Померод, Это в юге Бразилии. Mm -hmm. Она даже построена, как и немец. Прямо вы заходит прямо Германия чувствуется. Ну вот что, немцев и поляков много я о, читала да, по тоже а вот много, русских, да. правда, много? Да, русских. А почему тогда, у, когда был чемпионат мира в Бразилии, угу. Россия играла большинство в йогу, потому что там большинство поддержка была. потому что там большинство было достаточно, чтобы можно сразу болеть за них, да, и чтобы подъезжать. Прямо все угу. такие. А давай посмотрим немного. вот. Вот нашу еду, да, кухни, кухне, которая известна. Вот это кораже, который в Бае делаешь. Mm -hmm. Да, это морепродукт. Они иногда That's очень вкусный. острый. Да. Как вы здесь обходитесь без местной еды? Б без, без бразильской, не без местной. Вот без это, это вообще трудно, потому что иногда вы найдете где-то то черный фасоль mm -hmm. или что-то. Ну, здесь Россия обычно не убирает соус от фасоль. И только оставляет без соуса фасоль. Потому что обычно вы салаты салат из этого. Первый раз, когда я сталкивалась с mm -hmm. салатом с фасоль, я думаю, с майонезом еще, я думаю, что происходит минуту. Потому что фасоль, например, для нас, любой типа, mm -hmm. это мы кушаем каждый день. Это основа? Да, основа, это да? основа. Потому что он тоже... Если вы приходите, гость домой, любой. Если вы, например, приходите ко мне гость, там приема будет фасоль, рис, мясо. Либо курица, либо, либо мясо с говядиной, телятией, mm -hmm. разные. У нас больше всего едят майонез, когда... Да, есть какие-то типа салата, которые даже называются салатом хуса. Это да, это, это мне как... тоже известно, потому что... Он у нас везде называется оливье в России и за границей, почему-то везде он а... называется как русский салат. Ну, у Руси. нас это как оливье из добавкой uh -huh. еще. Потому что они еще разные чуть добавка добавки делают и говорят, это салат руссо. И когда я бываю в Бразилии, мне говорят, салат хус, я говорю, нет, это не салат хуса. И да, оливье, по-моему моя мама была здесь в россии я думаю что это ее самый любимый потому что даже когда в бразилии она мне говорит пожалуйста ливии mm -hmm. или столичные ладно столичная столичные да да и здесь больше всего я вижу что они новые годы на черной одежде, все это mm -hmm. мы не, не, не принимает черные одежды на Новый год. и это в Европе спокойно нормально да. у это нас по-разному вот и белый это уже приходит спокойствие во все это Красный – это страсти. Ты хочешь страсти на это год. Розовая – ты хочешь любви. У -у -у. Желтый – ты хочешь деньги. Это... То есть надо еще правильно одеться, да, съесть правильную ну, пищу. Да. И, тогда, и правильно все, загадать. Еще все нормы да. Все да. отлично. А смотри, делится Бразилия, ведь она на регионы. Да. Вот как они различаются между собой? Да, это фактор вообще... Вот, например. Если я, я например, я из Казан, Uh -huh. Если я приеду в Москве и скажу, ай да, пошли там, uh -huh. и сразу они будут говорить, вот татаристан вот девушка из uh -huh. татарка. Ну, ты, ты ну мы не татарка за uh -huh. ну ладно. Э -э у нас в Бразилии акцент разный, uh -huh. фонетка звучит uh -huh. разный, и не просто этот. У нас есть даже из ленги своих. Язык, ну, я не говорю языков, но... Диалекты? Вот пишут, диалект. что 170 Да, диалекты, диалект, диалект, но это больше уличный потому что вот, например, есть такая возможность, если я говорю, я говорю, меня жены моих угу. народов, угу. в юге, они сразу знают, что я Северный восток потому что это больше закрытый разговор будет. А как они скажут? Они скажут больше, меня женты, энте конце такие вот есть они даже иногда не любят такие шуты как и например лейте кенте они говорят я говорю лейте кенте а в видео например будут буду говорить лейч лейч типа они они говорят типа вам уж иногда немножко с португальским акцентом это у них конце есть такой ну ну похоже да больше как, например, португальский, вариант. Зангола, Мусамбик, который португальцы с Португалией uh -huh. разговаривают. Uh -huh. Ну, из лавар полностью бразильский вариант, да. А она, получается, на юге, на юге там говорят с каким-то немножко итальянским произношением? Такое. Ну, более-менее, да. да. Больше, больше, больше иммигрантов акцента чуть-чуть уже смешанный, да. А есть вот какая-то такая, ну, не знаю, закономерность или статистика, что вот группы иммигрантов, когда переезжали, они селились в разных частях Бразилии. И, ну, вот, например, там, что в районе Рио больше португальцев осталось, или там на юге больше Нет, просто у нас, когда была, например, колонизация, колон, мы были колонии uh -huh. с Португалией, uh -huh. они все это делают, а потом вокруг осталось только на испанский разговаривать, только мы из Бразилии разговариваем по-португальски. И еще сейчас и варианту, не сейчас, уже давно, свою вариант португальский. При этом начались по район, и тогда каждый свой район. Вот, например, в Северный Восток было много голландцев и французов. Mm -hmm. В Юг было много польских, украинцев, русских и немцев, итальянцев. Сан-Паулу, Рид-Жанеру, ну, больше в Сан-Паулу было иммигрантов от, от Италии. Сан-Паулу? Да, Сан-Паулу mm -hmm. прямо... Даже район есть. Если вы приезжаете в Сан-Паулу, есть китайцев район, угу. японцев район, и еще итальянцев район. И они говорят еще на итальянском. Они, Или язык уже не сохранился? Они сохраняют языков, но больше на португальский разговаривают. Угу. Вот даже уже в последнее время столько иммигрантов с арабских стран, мусульман, которые около Фосдигуасу инфа Зигуасу, они построили мечеть огромная, белая, красивая, там. Вот. Mm -hmm. Поэтому я вам скажу, здесь сказано, они, у вас есть такая, например, в Кремле, мечеть напротив правозлавы, и вы все mm -hmm. дружелюбно mm -hmm. живете. Я тоже могу говорить, что в Бразилии живет дружелюбно, и никто не трогает. Даже если вы приезжаете, там говорят, я хочу быть буддист. Никто вас не трогает, потому что это ваша вибра и вы можете спокойно. Это самое главное. Друга друга не мешает. Ну, то есть Бразилия – это страна, как плавильный котел культур, так? Да. Это, у это нас, бы как у нас... в Соединенных Штатах было. Ну, да. У нас просто гостеприимностей много. Ну, и, и люди... Народ широкий Да. Мешок. Я даже вижу, я даже вижу людей, которые приезжают просто гости, uh -huh. и, в конце концов, остается там. Это Это удивляется что они прям остаются, любят Бразилии, не хочет уезжают. Если язык везде преподается один, то чья, вот какого региона, языковое, произношение ближе всего к языковой норме? Вот какое, где сан паулу или где Рио, или север, или вы юг? Будете, вы будете уезжать в сан паулу и будут этот вопрос делать, они будут говорить, конечно, ми. То есть... А вы будете в Северо-Востоке, они будут говорить, ми тоже. Они неопределенные будут. Не, не, буду, все будут говорить, мы правильные все. А по телевидению какое вот произношение? Они, Такое централизованное знаете, что, что они есть? Делает, они делают один, очень жестко работают из фоно, фонодиолога mm -hmm. или логопедика, наверное, mm -hmm. вы mm -hmm. называете здесь mm -hmm. логопедик. Чтобы максимально убрали любой акцент. Чтобы убрали, чтобы чистый был полностью. Без ударения с северного востока, без mm -hmm. ударения с юга. Чтобы полностью было без ударения. Они это очень работали, это уже из начала образования. Есть такая вещь, как портуниол. Портуньол, да. Портуньол. Это что такое? Ну, понятно, что это э, тот язык, смешанный португальский с испанским, который где-то там по границе с испаноязычными Нет, странами. просто у нас такие границы. Столько стран, которые разговаривают на испанский. У, -у, -у. у нас очень много. И портуньоу это когда смещает португальский и с испанским. Это когда человек, не, например, я знаю португальский и хочу, я питаюсь, например, гости, который, который на испанском разговаривает, я питаюсь ему, объяснить что-то то. то. Mm -hmm. И получается низкий зловар на испанский, низкий зловар на португальский. И это очень смешно, потому что это много. Момент это случается в Бразилии, особенно когда аргентинцев или Боливии, или Перу приезжают в Бразилию, или когда мы приезжаем, например, Чили разные города и страну, и так получается очень смешно, потому что не только у нас в Бразилии, да, они говорят, что мы очень эмоциональны, но на самом деле, я думаю, все эмоциональны, не только не из с какие страну у чуть-чуть, но эмоции все есть. Но насчет этого, еще дополнительно я могу говорить, что самый смешной, плюс спорт у него, это иногда жест. Mm. Потому что, да, Южная Америка много жест разговаривает. Я не знаю, что вы заметили, что они много жестикулируют и все это. Да, мы это есть. Да, что мы много Это, делали. видимо, от итальянцев перешло. Может быть, ну как темперамент, mm. они уже знают, что мы эмоциональны. Mm -hmm такие по, по таки любовь, такие разговаривать, да, можно такие. А вот э, в Бразилии, например, аргентинцев или уругвайцев понимают без переводчика. То есть те, кто говорит по-испански, вы понимаете без переводчика? Буду что-то трудно, потому буду очень трудно, потому что иногда что происходит. Вот если вы замечаете, что итальянцев и кто говорит на испанском, они очень хорошо уже понимаете друг от друга. Ну, не всегда. Ну, не всегда, но они больше всего понимают, потому что много зловар сопадается. А португальский, это же чуть по-другому. Немножко подальше. Да. А мы, может, их понимает, угу. но их не может нас понимать так много. То есть те, кто говорит на испанском, меньше понимают. Для меня это в Португалии стало просто открытием, когда вот сидит группа Португальцев и сидит в автобусе буквально в университетском сидит группа испанцев. Они разговаривают каждый между собой и явно что причем они говорили даже друг про друга, и они друг друга не понимали. Да. Вот. А Вот. окажется что языки настолько похожи что как это возможно? Латинские корни. Да. Да, латинские. Латинский корень, ну <laughs> это тоже это так смешно и получается. Потому что мы можем больше понимать их, чем они понимают mm -hmm. нас. Вот так вот. Ну. Поэтому я говорю, вот, например, мой папа сам итальянец, все это, ну, языковое похоже уже и совпадает с низкими слова. А ты по-итальянски говоришь? Я, я, я больше понимаю, чем parlo я говорю. Да, я по-арлон по потому что моя бабушка все время, да, москово-поде, кое-стая бабина, но мы порли итальянское. Как мы И так мне... Такие ситуации, потому что э, практика нет. Любой язык нужна практика. Конечно. Если вы учите любой язык, даже английский, испанский, итальянский, японский, нужна практика. А можешь вот прочитать, давай прочитаем по-португальски или и, на португальски Да, потому что просто не терпится. Вот на португальском там написано. Ожими вежу диантиду сеолярди мухту. Este homem que me faz dançar castanholas na cama, que me faz sofrer, que me faz, que me const, construiu de dor e sangue, o sangue que verteu minha vida amarga. Desde, desde seus ombros, de, meu destino igual aquele feito de um punhal na chave direta do coração. Agora, neste momento... Я не знаю, что говорить с твоей каратурой. Рошее, или красное, Эти, которые были Вот. портуньол. Это сейчас Y me veo adelante de su olhar de muerto, este hombre que me hace danzar castañolas en la cama, que me hace sufrir, que me hace, que me ha construido de dolor y sangre, la sangre que, que vestió mi vida amarga, desde sus hombros mi destino igual aquel hecho de un puñal, En la clave en la chave clave okay. derecha del corazón ahora en este momento yo no sé que hablar con su cara dura rojos los ojos so но если вы смотрите, больше всего на испанский идет у портунелов. Ну да. Ну много из на португальский, ой. естественно. Но когда они говорят охос, а это уже на португальский, уже вижу или вео. Вежу. Да, вижу это уже португальский, дансах. Угу. А по-русски вижу. Вижу, да. Вижу и вижу, так что погоде, да, Мы можем да. немножко понимать уже. Да, дансах это уже на португальский. Да, тут байлар. Да. И вот, ну, тут, правда, есть такой ложный друг переводчика. Rojos, rojos. и Rojos. Rojos. Но это два разных цвета Да, потому что а на Rojos español, на испанский это, это уже красный. А по-португальски нормальный. А по-португальски вермелью. А Rojos это уже как фиолетовый цвет. То есть, как бы, ну, говорить-то можно, только бывает, ну, что можно, говоришь ну, да. разные вещи. Ну, да, буду разные вещи. Да. Буду чуть-чуть. Ну, все понимаем друг друга. Если мы не понимаем так, и, пожалуйста, идем. И все будут понимать. Но все-таки, смотри, студенты, которые выезжают из Бразилии и едут, ну, например, учиться в Россию, есть, mm -hmm. да? А почему едут? Ну, далеко. Вот, например, вот. из Бразилии, вот в Россию, в Казань, там, вот, например, далековато. Меня, вот, например, моя ситуация. Я всегда хотела за границей учиться. Mm -hmm. Почему? И я думаю, что человеки э, воспитает такое чувство, что у него новая культура. У него много новая еду. Ну, полная социальная культура. Потому что вы начинаете, когда вы начинаете быть иммигрантом, вы уже должны быть готовы, чтобы уважать эту культуру, которой вы приехали, и принимать она как есть. Вот, например, я не буду приезжать, например, если раз Россию приезжают и в Бразилию, не буду бардак там и все это. Я должна уважать и принимать эту культуру. И здесь Казан мне позволяет это так хорошо, потому что здесь больше, наверное, уже больше 6 тысяч студент из разной страны, каждая mm -hmm. своя культура. Mm -hmm. И здесь есть и такие плюс, которые они живут очень хорошо, дружелюбен, потому что, вот, например, здесь мусульманы считается столица мусульман в россии наверное потому что здесь прямо много приезжает и которые такие религиозные варианты но тоже есть право и здесь вы не мешаете друг другу сета вы не будете, например а потому что она мусульман я не буду дружить с ней я не буду разговаривать это не это не и здесь это нету и вообще, и поэтому мне что-то ближайшее, как Бразилию, потому что Бразилию мы принимаем все. И здесь У -у -у. я чувствую, что Казан вы принимаете все, есть такое господинство. А вот ты уже, в свою очередь, всех бразильцев, которые сюда приезжают, да. понимаешь, да. дружишь, объясняешь. Да, это что-то странно было, когда я приехала в Россию, что я, я прямо обнимаю все, две целую даю, я не ты, типа, иногда мне смотрят думает, типа, я не разрешила, она делает этот. Но у нас уже так привычка, что mm -hmm. мы обнимает все, дает целую. Ну даже, например, в Сан-Паулу они только один сторону mm -hmm. дают целую, а другий час две. И ми обнимает, не знаю, может быть, мы хотим сдавать свою теплую, другие теплоту тепла. с другим, да, ну не знаю. но... Ну, да, это есть такие особенности. И иногда меня спрашивают, а почему ты много обнимаешь людей? Я не понимаю. И при этом я начала чуть-чуть время, которое я начинаю жить в России, угу. я начала что-то сдержаться. Иногда Да, сдерживаться. Приезжаю в Бразилию, моя мама иногда говорит, а что ты не обнимаешь людей, ждет, когда они это делают? Я говорю, потому что так я надо. Я немножко из России теперь. Я стала с Катюша такая, да. Я россияна же. Российская девушка, ну да, есть такого уже, уже что-то распринимаю. Даже когда я вижу что не буду по России mm -hmm. показывать, я говорю вот моя страна, моя мама говорит, какая твоя страна. Ну, мама, у меня уже две страны, уже себе чувствую туда и сюда. Вот такая вот yeah. замечательная история Синтии, которая практически себя уже ассоциирует не только с Бразилии, но и с Россией. Ну, для меня это было, например, немножко сюрпризом, потому что ты ну, все-таки да, для нас главная бразильянка в Казани. Да. А, спасибо. У нас была в гостях Синтия Валуа-Состер, скажем так, представительница Бразилии Ой. в Казани. Такая вот, как посол культуры, полуофициальная. Ну, спасибо, не, Синтия. Я так сильно, ну но ладно. Но я очень благодарна, что вы меня пригласили здесь, чтобы я могла чуть-чуть Разговаривать про культура по как здесь, в Бразилии, как мы живем даже здесь, или в России, в Бразилию, что я могла даже видео показывать, что там, как красиво, как можно. Вы можете без виза приезжать в Бразилию. И спокойно всего этот. Я очень благодарна за приглашение. Спасибо. Спасибо за интересный рассказ. Спасибо за внимание. До новых встреч. До свидания.